Если у меня будет бугор, понятное дело, я штрихом сделаю серию пятен, а не равномерную дымку. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Тут я сейчас вам покажу, как натягивать кожу на веках, если вы делаете тени. Сложный рельеф у глаза, и нам надо его выпрямить. То есть я как на стрелках практически это видео, можете посмотреть, оно есть у нас на канале. Ставлю палец, натягиваю кожу, но мне надо натянуть не локально вот эту маленькую зону возле ресниц, а мне на большую зону, на которой у меня возможно большие размашистые тени. И так как я работаю размашисто, большой штрих у меня, то я натягиваю ну, максимально возможный большой кусочек, но чтобы он был просто ровный во всех направлениях. Потому что, если у меня будет бугор, понятное дело, я штрихом сделаю серию пятен, а не равномерную дымку. И в зависимости от нужной зоны я даже могу вот так немножко туда-сюда двигать эту кожу натянутую. Самое главное условие, чтобы у меня она была ровная. То есть я немножко надавливаю на глазное яблоко, чтобы выровнять вот эту поверхность. Не пальцем локально, а вот так мягко всей поверхностью пальца. И натягиваю на себя и от себя. Получается, не подушечками пальцев, а прям полностью. Две фаланги пальца моего работают в этом. Если у вас вот такое набрякшее, нависшее веко и вообще много лишней кожи на глазу, на лбу, то я часто делаю вот этой частью среднего пальца, я как бы натягиваю наверх бровь а потом уже натягиваю вот эту всю кожу, и у меня большой кусок ровно натянутой кожи, потому что если я вот так буду тянуть, то у меня здесь будет много морщинистой кожи. Вот такое у меня примерно натяжение тоже, все равномерно. На часть возле стрелки натягивается так же, как стрелка, то есть тут самая важная задача натянуть равномерно кончик и вот эту вот часть глаза на противоположном глазу, на другом, я также большим пальцем на себя, все они лежат, смысл абсолютно такой же, просто немножко отличается постановка. И вот мое положение рук, игла должна быть вертикальна, и я также могу немножко двигать, если вдруг надбровная вот эта вот дуга выражена ярко, то она может мне мешать, я могу вот так натянуть кожу и отодвинуть, и вот здесь кусочек, допустим, прокрасить, это тоже очень удобно. Если же мне ничто не мешает, то я просто вот натягиваю кожу и штрихую в нужном удобном мне направлении. Это все очень просто. Большим пальцем слегка надавливаю на глазное яблоко, опять-таки, чтобы поверхность стала ровной. Потому что как на бумаге надо штриховать. Все остальное, как на стрелке. Все.